Так, ну что, вторая часть mm -hmm. нашего замечательного задания. И что mm -hmm. нам тут нужно как раз-таки сделать? Ну, правильно, нам нужно посмотреть на жабку. Mm -hmm. Параличный mm -hmm. транспорт для отхода. Mm -hmm. Так, жабка, Вагранд или outlaw а еще и ворон можно ну то есть вот тот джип который у меня стоит в гараже mm -hmm. который зелененький такой с черным слушай ну я тебе так скажу жабкой можно если что в воду нырнуть mm -hmm. и по крайней мере уйти от копов так что думаю жабка это будет хороший выбор ну тогда берем ее да именно ее тем более я уже прям хотел Угнать эту жабку. Так, ну что? Я пожалуй, на своем жестере. Ну, не кидай меня. Восемь километров. подталкиваюсь. Нет, обойдешься. Не, вы издеваетесь? Вы полно Угу. Поехали на точку. По парам, по парам. Нам нужно вот сюда. Вот он полицейский склад. И как ты ну хочешь пошли. Уйти путем прыжка. Вот так. Хоба <с и все. Борон не надо? Не знаю. Если убьют, то убьют. Я даже без оружия вышел. Максимально подготовился. О, смотри, тут тишина. И копы. Да, копы есть. Слушай, мы же можем, мы можем потихонечку пройти, да. А где наши жабы вообще стоят? Вот это вопрос, конечно, хороший. Так, слушай, у тебя с глушаком оружие? Да-да-да. Отлично. Один идет тебе. Да серьезно? Че они такие слышащие? Ой, тут сейчас что-то должно рвануть. Во. -во. Че он неубиваемый такой, а? Да убиваемый, убиваемый. Там еще один коп. Это снаружи, что ли, коп? Я не пойму. Ты. Ты что творишь? Я туда бросил. Там просто кто-то Неп... был. Ой, подожди, а где наши жабы-то, вопрос? Ты фиг их знает. Найдите транспорт для отхода. О, вот она одна жаба. Ядра. Так, бери. Я не знаю, как ты ее будешь отсюда доставать. Смотрите склад и найдите транспорт для отхода. Ну, мне Спасибо. второй транспорт нужно найти. А, вот она жаба, господи. Покиньте. Ты, может, меня подождешь чуть-чуть? Я жду. А, ну, я понял, ты выезжаешь. Странно, что их тут очень мало было. Ох, ядрить. Ох, ядрить. А мы, мне интересно, мы сейчас Лестеру можем здесь набрать? М -м, здесь? Или смысла? Ну, давай Потому попробуем. Что? Давай попробуем. По идее, не должны. Эй, hey, how can I help? Хе-хе, hey, hey, скрыться. Мы прям совсем охренели, да? Не, понизить уровень розыска можем, не можем. Mm. Ладно, выезжаем. Че скрываться-то смысла нет никакого? Уехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, да? я выехал. Ядрич, копы. Нас встречают. Валим отсюда, валим. Нам нужно скрыться, в первую очередь. Так, ты говоришь, можно в воду. <свят> да, <свят> можно в воду. А там ничего нажимать не надо, она автоматом как-то. Не, она автоматом, она колесами гребет. О, нам уже ужрут. Так, перекрытие готовилось. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, да. У меня тоже прям тут капец какое. Наградская фигня не управляемая. Куда я стуле? еду, куда я еду. Так, ну-ка попробуем еще раз дядя Лестеру, может быть он здесь. Не, не, не, не, не, не. Я знаю, куда надо ехать, но вопрос смогу ли я туда проехать. Так, а ты выехал? Ага, я увидел где ты выехал. Угу. Попробуем повторить. Идешь Попробуй. Шушь. Я просто знаю, где можно оторваться от полиции, тут недалеко. Помнишь, где мы осматривали вход подземный? Ну, может быть. Вот-вот. Короче, тут надо где-то его найти. А, вот, я его нашел. И все. Туда копы уже не залетят, не заедут. Так, стоянба. Если там... что, ехай по каналу сточному. Ага. И там увидишь все. Я прямо входа буду стоять, короче. И ждать, когда там копы улетят. О, Поворачивай вот только налево Ага, вижу дырку Вот, Оп. все Все, и дожидаемся -хо -хо. И бутылка рома, да? Пока постоим, лучше не надо пока выезжать ну, да. ну все, я, кстати, уже от копов избавился Меня пока видят Ну можешь тогда прямо немного проехать А, мы там не проедем на жабах там проезд mm -hmm. узки. Придется возвращаться. Так что да. Жабка это дело такое. Да не волнуйся, я проеду. Mm. Че, как Давай. у тебя там дела? Пока, пока видят еще где-то. О, все. Раз видели? Ну, отлично. Mm -hmm. Все, выезжаем тогда. О, прям по стенке. Нормас. Yeah. Oh, yeah. <laughs> кошмар одним словом О, отлично транспорт для отхода успешно доставлю